всегда здравствуйте и будьте здоровы всегда и с вами я арина михайловна ласка и у нас сегодня очередное занятие нашей закрытой группы Магия нового тысячелетия и сегодняшнее занятие будет посвящено кармическому коридору затмений который пройдет с 25 октября по 8 ноября а у нас будет с вами обряд активация новых возможностей энергий через хроники Акаши, усиление энергетики, усиление стержня, защиты, трансформация. Ну и, конечно же, сейчас я немножечко расскажу вам о том периоде, в котором мы находимся. И сейчас, конечно же, такой период достаточно непростой, когда деструктивная система ужесточает свои энергии, и вот эти все деструктивные расы и так далее хотят переписать свои коды, коды влияния через искусственную матрицу на жителей Земли. И, конечно же, вы многие это понимаете, ощущаете и чувствуете, и я говорила, что эта осень у нас будет такая достаточно сильно, мощно, трансформационная. И когда сейчас осень началась, а мы к этому, конечно же, готовились, я создавала специальные энергии, специальные поля, то многие на себе уже это испытали, как меняется наше состояние. И сейчас, а в частности в ноябре, начинается период, когда коды будут пытаться сделать так, чтобы они были приняты людьми. И, конечно же, все это будут делать через наше астральное тело, через эмоциональное тело. А что такое астральное тело? Это наше эмоциональное состояние. Это и осенью свои мысли, и не свои мысли могут реально людям навязывать, и их трудно будет разъединять. То есть к ним могут приходить не их мысли. Управлять эти мысли будут биохимией, влиять на тело, влиять на здоровье. Почему же это делается осенью? Потому что холод, холодная ситуация, это ненормальная ситуация для человеческого тела. На планете Земля холода вообще не приветствовались. И холода не должно было бы быть. Планета Земля это планета тепла. Здесь все вечно цветущее, очень теплая, вечно приятная. С такими теплыми закатами, бризами, красивым пространством и множеством красивых деревьев но так как рептилоидные расы могут менять климат и это вообще для них не проблема все было миллионы лет тому назад переделано таким образом чтобы холод чередовался с теплом но для чего же это для того чтобы это выматывало организм холод Организм истощает. И в холод тело очень много продуцирует самостоятельного тепла, которое в принципе должно идти в творчество, в развитие. И совершенно не напрягаться. А оно начинает что-то с собой делать, как-то расширять сосуды, усиливать кровоток. И из-за этого, из этого всего обостряются многие хронические заболевания, потому что сосуды сужены. Питания не хватает. И осенью, и зимой очень легко влиять на тело человека с помощью всевозможных деструктивных разрушительных методов. Потому что само тело само по себе оно слабоватое, слабее, чем летом. И вирусы начинаются весной или осенью, когда холодно. Но мы это все видим вокруг. И сейчас начинается период, когда пытаются загружать в человека очень неприятные состояния, резкие какие-то депрессухи, резкий спад настроения, резко противно от всего, резко противно и вроде бы ничего не хочется, и либо резко страшно, страшно, и страх необоснован, и тревога поднимается внутри без причина либо полное безразличие. И вот это такие обвальные состояния. И с помощью них сейчас пытаются стабилизировать вот эту искусственную решетку, искусственную матрицу. И если вы поддадитесь на это, то есть цель, чтобы вы во всем этом зависли, залипли, на вас обваливается это состояние. И если вы его словили, то... Задача, чтобы вы в нем побыли, извините, в сутки или дольше. И это нужно, чтобы стабилизировать вас в искусственной матрице. А ваша задача этого не делать. Поэтому я предлагаю обратиться и к телу, и к нашим надпочечникам, и в том числе провожу эту работу с вами. Надпочечники регулируют вот те самые стрессовые выбросы адреналина в качестве, в частности, кортизола, гормонов стресса. И что делают? Эти надпочечники, они работают вверх и сверхмеры. И они могут прийти к истощению. И Если человек весь уже изнервничался, издергался этими, состоянием это как раз самое вкусное для деструктивных раз для всех этих рептилоидов надпочечники почки сейчас нужно беречь больше всего как мы можем помочь себе любой стресс да мы знаем вызывает в организме сбои ваша задача беречь свои надпочечники и почки свою нервную систему Приводить это все в резонанс соответствия, в балансное состояние. И любые методы, которые стрим, снимают стресс, сейчас подходят. Медитации, практики, и часть я вам тоже давала, и сегодня тоже дам.